Что со мной? Я умер. В состоянии глубокой комы. Человеку доступен целый мир. Этот мир создан из воспоминаний. Тут все, у кого не получилось, там в реальности там не было будущего. Помнишь, что там не могла быть с тем, с кем хотел? А здесь могу. Мы можем начать с чистого листа. Зачем реальность после такого? Я абсолютно уверен. Ты тут не случайно.